А это не совсем таймер в обычном понимании. Но с помощью этого предмета вы с легкостью определите, насколько сильно переварились яйца, чтобы вовремя достать их из кастрюли. А с помощью этого приспособления вы сможете без труда нарезать масло или сыр одним нажатием кнопки. С этим гаджетом приготовить бутерброд станет еще проще. Для использования достаточно положить небольшой брусочек масла или сыра в специальное отделение. После чего его можно получить в виде небольших порций одним нажатием кнопки. А эта овощерезка позволяет нарезать продукты с молниеносной скоростью. Вы буквально делаете работу в 10 раз быстрее. Все дольки и кусочки будут одинаковыми по форме и размеру. Даже самое простое блюдо станет коронным номером вечера. Благодаря своей аккуратности и привлекательному внешнему виду. Однозначно лайк. Дозатор для конфет. Брось монетку, получи конфетку. Отличный подарок ребенку, сладкоежке. Кто не мечтал о таком аппарате в детстве? Чтобы не бегать в магазин за новой порцией, а готовить любимые лакомства прямо дома. Загружаешь все ингредиенты и через несколько минут получаешь самое вкусное мороженое. За один раз при полной загрузке вы можете приготовить от 600 до 700 грамм отличного мороженого. Любите побаловать себя чашечкой, а может быть и двумя самого вкусного и ароматного кофе по утрам? Эти трафареты сделают ваш домашний кофе еще вкуснее, аппетитнее и красивее. Завариваешь капучино, ставишь трафарет на чашку и просто сыпешь сверху теплый шоколад, орехи или корицу. Теперь ты знаешь, как работает магия в кофейнях. Что самое важное на кухне? Хорошее настроение, полный холодильник и качественные ножи. Этот чудо-нож способен резать продукты любой сложности буквально за секунду. Ведь вместо того, чтобы усиленно давить на рукоять, можно с легкостью прокатывать лезвие. А это ускоряет процесс готовки и не позволяет рукам устать. Такие лезвия заставят завидовать даже росомаху. Это компактная переносная машина для производства сладкой ваты в домашних условиях. По размерам буквально мини-чемоданчик. Пользоваться прибором очень просто. Насыпаете в аппарат обычный сахарный песок. И вы удивитесь, когда сахар начнет превращаться в восхитительное воздушное лакомство прямо у вас на глазах. Кто из вас не просил у родителей в детстве монетку, чтобы достать из автомата игрушку? Благодаря этой уменьшенной копии вы можете вспомнить былое время. Еще это неплохой подарок для вашей подруги или девушки. И будьте уверены, купив его, вы точно не прогадаете. Бутылочка, получившая мировую известность. Удобнее пить из многоразовой бутылки, в которой также есть функция соковыжималки. Она предназначена для создания воды со вкусом цитрусов. Как вы уже заметили, нижняя часть бутылки – это соковыжималка. Теперь на работу или в тренажерный зал можно взять вкусную воду с фруктовыми оттенками, которую ты приготовил сам. На этом я заканчиваю. Не забудь посмотреть вот эти видео. Всем удачи и пока!